А вы зададитесь вопросом, почему же он в таком сейчас виде, почему как для вас 5, 5, 5, У этого мотора пропалось тяги, тяги нету вообще совсем. Компрессия есть, а тяги нету. Не знаю в чем проблема, почему же она не пропало так. Сейчас будем... Ну все, пацаны, я его разобрал. Осталось только одна голая Арама. Ждите новых, также новых роликов. Знаете про что ролики? Ждите. Угадайте, Сейчас что это стоит. Вот угадайте, кто напишет в комментариях, что это будет видос про него. Угадайте, что это такое? Ну и все. Ждите новых роликов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.